Можно. Сейчас. По прибытию личного состава, личный состав был одет, поставлен на все виды удовольствия, обеспечивается вещевым имуществом, продовольствием в том числе. Вот. Питание организовано по первой норме общевойсковой с элементами э, шведского стола. Сегодня на меню у нас э, борщ. Суп картофельный с крупой, гречка, макароны, мясо птицы и свинина. И также есть элементы шведского стола, разнообразные закуски. Также помимо того, что организовываем питание Министерства обороны, администрация Крыма, города Севастополя, а также местные аграрии оказывают содействие в дополнительном питании. То есть фрукты, яблоки, груши и овощи по сезону обеспечивает нашу столовую, наш личный состав. Я могу со всей ответственностью заверить вас, что многие военнослужащие до прибытия сюда даже дома так не питались. Питание очень разнообразное, вот, готовят очень вкусно, поэтому личный состав доволен, претензий нет я более чем уверен, что очень я уже скажу. все, в Спасибо.